Всем привет! С вами Марат, компания Фундамент СПБ. Сегодня мы заехали еще раз в Кера. На этом объекте мы возводим дом. Сейчас э, снимаем четвертый выпуск про строительство именно надземной части этого дома. Немножко про дом расскажу. В основании дома возведен монолитный цокольный этаж. Над цокольным этажом возведен дом в полтора этажа, есть полноценный первый этаж с монолитным перекрытием и второй этаж, он выступает как мансардный, с одной стороны у нас высота стены ну, порядка полутора метров, в пике она порядка четырех метров, ну так называемый мансардный этаж, поэтому и дом считается полутораэтажным. Конструктивное решение по дому, значит у нас стены возведены из газобетона, межэтажное перекрытие выполнено из монолитного железобетона, стены второго этажа тоже газобетон, сама кровля выполняется из деревянных конструкций и об этом сейчас более подробно мы будем рассказывать. В целом по общестроительным работам на текущий момент завершено возведение всего несущего каркаса дома, то есть это несущие стены и перекрытие по Кладочным работам осталось возвести внутренние перегородки. Мы их оставили на этап, когда уже будет крыша и можно будет сформировать примыкание именно перегородок к кровле. А остальные работы кладочные завершены. Сейчас происходит этап возведения стропильной системы. И впоследствии будет уже устраиваться непосредственно само кровельное покрытие. А, и вот именно про стропильную систему в этом выпуске мы будем рассказывать более подробно. Довольно-таки стандартная э, кровля, двухскатная стропильная система. Э, здесь у нас получается два уровня кровли. Первый уровень кровли выполняется над зоной бассейна, это зона первого этажа. И вторая кровля над всем основным домом это из деревянных конструкций. В конструкции кровли применяется три разных типа пиломатериала. Первая это у нас доска сухая для устройства основных э, несущих элементов. Второе, это у нас ЛВЛ-балки, они выполняют несущую функцию в зонах повышенных нагрузок. Третье, это у нас клееный, клееный брус, ну так сказать, клееные балки, они у нас выполняют роль стоек в зонах, где необходимо выполнить уже конструкции вне зоны несущих стен, ну так сказать, на вылете они будут выполнять функции столбов. И четвертый, это сухая строганная доска Она будет применяться для устройства лобовой доски, устройства подшивы свесов Каждый материал имеет свои плюсы и минусы Где-то его логичнее применять, где-то его лучше заменить на другой материал Сейчас поговорим, расскажем более подробно об этом Значит, в основе конструкции заложен несущий каркас В нем применяются два основных элемента Это моурлат который фиксируется в монолитный пояс, который выполнен под всеми ма маурлатами. Для этого мы применяем сухой брус 150 на 150, который анкерится уже в монолитный пояс. И второй несущим элементом являются балки. Они могут быть коньковые или промежуточные. И если у вас большие пролеты, а здесь у нас пролеты порядка 10 метров, но обычная сухая доска для этих задач не подходит, там либо надо создавать ферму, тоже, который будет иметь высокую высоту, либо менять на другую какую-то другой материал, который на изгиб работает лучше. И вот в рамках данного проекта роль вот этих несущих балок на больших пролетах выполняет материал, который называется LVL Ну, мы их называем LVL балки. Вот здесь могу показать сразу у меня за спиной лежит часть этого материала. Вот LVL балки. Это вот такие такой материал. Этот материал изготавливается из шпона. Ну по сути как фанера Только толщина шпона она большая Толщина здесь одного листа Ну порядка трех миллиметров Шпон склеивается Ну вот в такую Мощную балку, которая уже напиливается в нужный размер Ширина и толщина, высота точнее И толщина балки определяется в соответствии с расчетом На каком пролете он будет работать Особенностью этой балки является то, что у нее достаточно высокая несущая способность Ну то есть если это будет обычная доска с таким же сечением У нее там несущая способность раз в пять будет меньше Также ввиду того, что это полностью Клейная конструкция и сухая Ее никогда не поведет В ней не раскрываются трещины И опять же, ввиду того, что эта конструкция Изготавливается на заводе Ее сечение вот непосредственно под наши потребности Можно подобрать сортамент достаточно широкий Обычный брус же выглядит Ну вот это у нас брусок 50 на 50 Который пойдет на контрабрешетку Есть вот такой брус Ну по типу, как идет на мурлат но ну, они наверху уже стоят Это у нас брус получается на 200 эти тоже бруски частично выполняют функцию несущих на небольших пролетов. И, ну, в целом, если брус, можно по нему увидеть, что даже вот такая сухой брус, в нем уже есть трещины какие-то, но это, естественно, состояние любой доски. По сравнению с LVL, есть такие нюансы, поэтому брус применяется в менее таких нагруженных конструкциях, ввиду того, что есть у него нюансы и несущая способность этой конструкции существенно ниже, чем в LVL Балках. Значит, вот в, несущей, в основе несущей конструкции у нас заложены маурлаты из сухого бруса, балки, несущие из ЛВЛ. На эти уже конструкции опираются наши стропильные ноги. Стропильные ноги выполняются из сухого бруса. Сечение тут тоже подбирается в зависимости от пролета и локальной нагрузки на него. В стандарте здесь у нас заложена балка. 50 на 200 в пролетах где у нас есть разряженный ход балла где будет устанавливаться большое окно например и будет промежуточной поперечные балки применяется стропила более широкие можно отсюда вот если камера покажет увидеть у нас есть стропильные ноги шагом которые идут со стандартным шагом 600 миллиметров, это 50 на 200 стропильные ноги. Дальше идут стропильные ноги 100 на 200, и шаг у них меньше, потому что там будут устанавливаться большие мансардные окна. И для того, чтобы нагрузку так сказать на более, более меньшим количеством балок собрать такую же нагрузку, применяется увеличенное сечение в этой балке, а вот здесь они применяются более усиленные. Стропильные ноги у нас опираются на балки и на маурлаты, тем самым создают основной несущий каркас, на который уже опирается сам кровельный пирог. Также вот э, можно увидеть сейчас вот здесь маурлат, который идет по этому фронту, у нас вылетает за створ стены, вылет этот составляет порядка двух метров сейчас установлена временная доска которая подпирает этот Маурлат. вот как раз в этой зоне будет устанавливаться уже стойка из клееной балки, вот у меня можно увидеть за спиной на существующей террасе дома, к которому пристраиваемся есть деревянные столбы вот эти, на которые опирается тоже маурлат этой крыши, здесь будет аналогичное решение, соответственно используя данные три типа материала применяя правильную комбинацию используя преимущество каждого материала можно получить вот наиболее оптимальный конструктив вот для столбов разумно применять клеенную балку в отличие от сухого бруса тем что клееная балка будет более надежная долговечная в эксплуатации не будет трескаться то есть будет иметь более красивый внешний вид для устройства маурлатов так как там нет по сути ну, больших э, изгибающих нагрузок можно применять обычный сухой брус который жестко анкерится к монолитному поясу или к монолитной плите балки которые подхватывают нагрузку в пролетах и где есть нагрузка до да, изгиб лучше применять вот тут либо клееную балку можно применять либо лвл LVL. LVL более высокая несущая способность тут тоже надо смотреть в зависимости от пролета какой какого сечения получается балка и подбирать уже по экономике что наиболее выгодно. В данном проекте у нас ЛВЛ получился более выгодным решением и для устройства самих стропильных ног можно применять стандартный материал, там нету таких больших э, изгибающих нагрузок и ну, чтобы не переходить на более дорогостоящий материал, применяется стандартный сухой брус, который для этого Отлично подходит. Ну, по стоимости, да, тут еще есть фактор экономики. Надо понимать, что стоимость LVL, э, наверное, раза в три дороже, чем стоимость обычной сухой доски, клееный брус. Стоимость его близка к стоимости LVL-балок. Тут уже в зависимости от технического решения, нагрузок на него и в целом конечных задач подбирается наиболее оптимальный вариант. После того как несущий каркас будет возведен, мы сейчас как раз чем занимаемся будем, приступать уже к устройству кровельного покрытия. Подкровельное покрытие каждого типа э, создается своя, так сказать, подсистема. Вот в данном проекте у нас будет применяться э, финишное покрытие, это мягкая черепица, по аналогии вот с домом, которому мы делаем пристройку. Материал уже завезен. И, соответственно, под этот пирог будет формироваться. Но ну, сейчас на стропильные ноги будет уже устраиваться гидроветрозащита. Потом будет устраиваться контр брус, который будет формировать вент-зазор. После этого делается обрешетка. Сверху уже устраивается пол, полное покрытие его ОСБ. Потом у нас подкладочный ковер. Потом уже финишное покрытие. Если же мы применяли, допустим, металлочерепицу, пирог был бы немного другой. Если бы это был фальц... Там тоже немножко другой пирог. Тут уже в зависимости от корольного покрытия материал подбирается. Но в целом для устройства этой системы уже просто принимается обычный сухой брус. У нас здесь брусок 50 на 50 для устройства контр-обрешетки. И обычная дюймовка, это 100 на 25 для устройства обрешетки. И последствия по нему укладки уже ОСБ покрытия. Также бывают вопросы, в чем разница между сухим и сухим брусом, и брусом естественной влажности Мы для устройства стропильных систем в целом применяли и те, и те варианты Разница в том, что естественно, ну, брус естественной влажности он по стоимости на старте будет дешевле а Сухой все-таки дороже, но с точки зрения эксплуатации он где-то трескается, где-то выгибается Этого сразу не предсказать где-то у нас никогда не было никаких замечаний, рекламации в целом, ну, крыши стоят и вопросов нет где-то были ситуации, что брус его начинает, ну, выворачивать где-то он начинает излишне трескаться где большие нагрузки, там приходится локально производить какой-то ремонт этих балок ну, поэтому, конечно Лучше на старте чуть-чуть заплатить больше, применить материал и забыть об этом элементе. Ну, можно сэкономить и тут следить. Где-то будет момент, где-то не будет, где-то кого-то устроит, что балка чуть-чуть выгнулась и там потолок чуть-чуть там поехал. Э -э, и это будет незаметно всех устроит. Ну, кто все-таки любит надежность, эстетику и ну, в целом исключение каких-то вот таких э -э, подводных э -э, камней, лучше применять сухой брус. Четвертый материал, который будет у нас тут применяться, это сухая строганная доска. Этот материал применяется уже для лицевых поверхностей. Вот в рамках этого проекта можно увидеть, что здесь есть лобовая доска. Это доска, которая устраивается на торце кровли. Есть подшива с Она, Это доска, которая снизу подшивает кровлю на открытых конструкциях. Здесь у нас будет подшива, вот, э, с, с, где у нас скат будет вылетать. Там будет подшиваться крыша. Там применяется сухая строгая доска, она потом окрашивается в нужный материал и получается финишный вид, который уже не надо ничем отделывать. Применение клееной балки уже в готовом конструктиве. Столбы выполнены из клееной балки и тоже из клееной балки. Видно это, можно увидеть по сечению. Видно, что вот 6 брусков здесь склеены. Здесь трещинки небольшие. Ну вот, собственно, дом этот уже порядка 5 лет стоит. но ну, по-моему, это очень хороший результат. Вот, кстати, сечение маурлата здесь у ребят лежит. Видно, что, да, трещины уже есть. Вот это сухой брус. Он еще не стоял ни под какими нагрузками. Он не так долго, в целом, не так давно изготовлен. В Трещины в нем есть, они со временем будут увеличиваться. Поэтому для устройства вот именно стоек на открытом виде, ну, применять их, наверное, лучше не стоит. Применять лучшие столбы из лиеных материалов. Вот, можно здесь увидеть, кстати, вот эта сухая строганная доска, она достаточно гладкая, ровная, после покраски, если она предусмотрена, но ну, доска приобретет финишный вид. Сейчас мы поднялись на второй этаж, здесь у нас вот выполнена балка из ЛВЛ, пролет здесь порядка 11 метров. Опять же, балки на заводе выполняются определенной длины Нельзя привести на объект балку больше, насколько я помню, 11 метров Но здесь балка нам нужна длиннее, потому что внутренний размер 11 метров С учетом вылетов за створ стены она получается больше И для того, чтобы уже на месте ее выполнить, здесь выполнялась задача по спариванию двух балок Uh, у нас, если посмотреть на саму балку, можно увидеть, что есть гайки со шпильками, которые стягивают две балки Есть у нас узлы, в которых балки стыкуются Вот uh, эта балка стыкуется в одном месте по центру Сами балки стягиваются шпильками Высота LVL балки 300 мм Ширина двух спаренных в паре 150 мм И вот такая балка здесь уже подхватит нагрузку, которая будет поступать сверху на эту кровлю и будет выполнять свою задачу. Также сейчас можно увидеть, что вот здесь стоит, ну, пока временно доска. Здесь будет выполняться уже стойка из клееного бруса, которая воспримет уже нагрузку от центра этой балки. Здесь у нас еще интересный момент. У нас, как вы помните, мы строим дом, пристраивая уже к существующему жилому дому. На этапе фундамента мы делали забирку для того чтобы фундамент не из под фундамента не осыпался песок Далее у нас было примыкание стены цокольного этажа к фундаменту существующего дома. Стена уже на первого этажа возводилась без проблем, потому что там открытая веранда. И сейчас мы пришли к этапу устройства крыши. Крыша над новым домом будет заходить на крышу существующего дома сверху. Между ними нет жесткого соприкосновения, потому что это две разных конструкции. Они так или иначе могут дать разную усадку. И сейчас мы уже локально разобрали и вырезали крышу существующего дома. Можно вот там увидеть... Что, крыша, что стена э, вот этого бассейна уже врезана в крышу, у нас есть маурлат, который вылетает еще дальше, и на него у нас сейчас будет монтироваться стропильная система задача была какая, чтобы ось вот этого здания продолжилась в этой крыше мы сейчас как раз по этой задаче идем у нас все получается, как оно было изначально запланировано здесь осталось сейчас монтировать коньковую балку и стропильные после монтажа стропильных ног мы уже сможем увидеть, что у нас соосность этих скатов Получилось правильно. И идея уже воплощена в реальную жизнь. Сейчас мы поделим в зону, где установлен маурлат. Маурлат здесь применяется 150 на 200 из сухого бруса. Крепление маурлата происходит через шпильку. Вот такого формата шпильки мы монтируем сразу в арматурный пояс. На самом деле есть два варианта крепления маурлата к монолитному поясу. Это либо на разжимные анкера, это когда мы уже готовый монолитный пояс бурим, вставляем туда анкер и зажимаем. Либо вариант с шпильками, которые закладываются уже в бетон и потом уже при монтаже маурлата сверлится отверстие маурлата и подтягиваются шпильками. Данное решение, которое мы применяем, мне кажется, более, во-первых, экономически целесообразно, потому что стоит дороже, чем шпилька, во-вторых, более надежная, потому что шпилька сама заходит более глубоко. Для того, чтобы, опять же, сохранить долговечность самого урлата, применяется вот такая отсечная гидроизоляция. Она позволяет сохранить брус в сухом состоянии и отсечь капиллярный подсос, который приходит у нас из монолитного пояса. В целом, любую деревянную конструкцию надо отсекать от бетона. Это позволяет Дереву служить гораздо дольше Значит после монтажа маурлатов и балок Мы вот уже начали монтаж стропильных ног Я то что говорил У нас есть два а, разных сечения стропильной ноги Вот здесь если можно увидеть У нас справа стоит доска 50 на 200 Здесь у нас стоит доска 100 на 200 Разница в том что здесь у нас более широкий пролет Здесь будет монтироваться мансардное окно И а, где, в зоне, где смонтируется мансардное окно, у нас появятся еще поперечные лаги, которые, на которые будет уже поступать давление от крыши. И так как здесь разряженный шаг, для того, чтобы нагрузку эту крыша могла выдержать, не прогнуться, не треснуть там, и не сломаться, применяются более мощные несущие балки. В зонах, где у нас стандартный шаг и стандартная нагрузка, применяются стандартные стропильные ноги. Это сечение доски 50 на 200, а вот они э, везде установлены в зонах, где это будет необходимо. Само крепление стропильных ног к маурлату применяется при помощи вот таких усиленных оцинкованных уголков. Крепятся они тоже на оцинкованные саморезы. Минимум 5 саморезов в один уголок, в одну полку уголка крепится. И обязательно стропильные ноги зарезаются, для того, чтобы они не просто сверху стояли, а для того, чтобы они именно опирались на конструкцию и в ней жестко фиксировались можно увидеть зарезание стропильной ноги здесь, зарезание стропильной ноги на балке в целом везде доска она должна зарезаться для того, чтобы конструкция именно сама между собой взаимодействовала, не висела только на саморезах. Как закончим стропильную систему, приступим уже к устройству гидроветрозащиты и обрешетки на этапах следующих заедем сюда еще посмотрим как происходит процесс, поснимаем видео Если кому-то э, Кто-то хочет узнать более подробно О этапах устройства крыши Пишите к нам вопросы э, Ответим, снимем видео на эту тему э, Если кто-то нашел ошибки В том, что я сейчас рассказывал Или в том, что мы делаем Пишите, мы критику любим Воспринимаем э, Это двигатель нашего прогресса Вот Ну а так, наверное, на сегодня все С вами был Марат, фундамент СПБ Всем пока!